Мне интересно, вы поверите мне, если я вам скажу, что Вся ваша жизнь, ну, наверное, и моя в том числе Не буду уже отгораживаться высоким забором Так вот, вся ваша жизнь состоит из заблуждений Готовы ли поверить моим словам И взглянуть на свою жизнь честно И ответить себе, так это или иначе Почему-то говорю, потому что на самом деле, сколь значимыми, сколь важными для вас не были бы ваши поступки, ваши действия, ваши слова, ваши обещания. Знаете, в формате жизни это все равно не имеет никакого значения. Жизнь, она аки-судья. Она аки... некий... слово такое есть, аннулятор, что ли. Это то, что сгладит аннулирует все наши достижения. Сколь ценности и значимости вы бы этому не придавали. Поэтому мое убеждение будет категоричным. Вся ваша жизнь, да и моя в том числе, это заблуждение.